Thank Мэтт на самом деле очень живой, активный, излучающий позитивную энергию человек, что уже само по себе притягательно. Говорил очень вдохновляющие вещи, которые хочется слушать, и еще и практичные. То есть это, я прям для себя взяла несколько совершенно конкретных инструментов, которые в ближайшее время будут применять все в компании. Также хочу отметить, да, очень легкая подача в доступной форме. Прекрасный английский, с, скажем так, с разумным очень юмором. Очень практично, да, то, что можно действительно брать и делать. Какие-то вещи есть, которые ты уже знал, да, но вот действительно это с другой стороны было подано. И есть вещи абсолютно в какой-то степени новые в наше сегодняшнее постоянно изменяющееся время. Я думаю, что это действительно очень актуально брать и делать, да, по-хорошему, то, что можно вот быть здесь и сейчас и действительно применять это уже сейчас. С самого начала первый же инструмент задать три вопроса, в ближайшее время со своей командой поработаем над этим, как мы видим компанию в ближайшие пять лет, чтобы мы сделали уже сейчас, в 2017 году, то есть первые три вопроса сразу можно применять. Кроме того, проанализировать себя и своих сотрудников с точки зрения взаимодействия, от тех вот инструментов, которые были в последней секции, насколько мы оптимистичны и вовлекающие. Mm -hmm. Да, мне еще очень понравился инструмент, который, ну скажем так, можно применять в общении да, с разным типом как сотрудников, так и партнеров, клиентов, на предмет того, да, в какой, скажем так, позиции находится ваш партнер, в какой позиции находитесь вы, и как прийти всё-таки да, вот к тому компромиссу, который сегодня должен обсуждался, тоже я считаю, что очень хороший инструмент. Ну и в том числе, да, вот эта карта координат хорошая. Вы проактивны или вы реактивны, да, как компания, на предмет того, что сейчас самое время делать регулярно, да, вот эту Изменение, проверку да, и проверять, да, насколько, проверять проактивны, да. насколько проактивны, да.